Good day, сердце бы снова Р. Наверное, все знают, что мобильные игры могут быть годными и негодными. Сегодня мы как раз рассмотрим негодные игры, с топа бесплатных. Я надеюсь, что эта идея тебе понравится. Ну, ладно, не буду тянуть время и мы начинаем. Окей, первая игра это... Счастливый стакан. Ой, то есть я хотел сказать... Happy glass. Давайте запустим ее. Окей, в этой игре нужно наполнить стакан водой, чтобы он стал счастливым. Ну ладно, давайте же узнаем. Что будет если попытаться в стакан налить обычную. Обычную воду. Вот он, стаканчик двери, окна закрываем. Итак, я надеюсь, что никто не пострадает. Все уже готово. Все, все уже готово. Раз, два, три! Стоп, вода кончилась, в стакан попал лишь одна капелька, и мне придется начать все сначала. В общем, эта игра для меня слишком сложная, а для меня нет ничего сложного, поэтому переходим к следующей игре. А, следующая игра, это очередная ерунда про Говорящего Тома, от компании Снаряжение 7, под названием Говорящий Том Бег за Золотом. Ладно, посмотрим, что у них получилось, вдруг все хорошо сложится. И нас встречает загрузочный экран. Ладно, подождем. Так выставление года тоже никого не заинтересует. Пропускаем. Что же, теперь нужно выбрать пол. Сейчас нажать на Go и... Это просто клон Subway Surfers. Да, тут есть сюжет, что какой-то зверь украл золото, но в Subway Surfers сюжет и то лучше. В общем, зачем мне бег за золотом, если есть Subway Surfers? В общем, я эту игру удаляю и перехожу к следующей, последней. А последняя в списке игра это... МАСАЛА БЕЗУМИЯ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИГРЫ. Запускаем. Тут какое-то окошко, но в игре есть синхронизация. Так, разрешаем. Что ж, нас встречает какая-то ерунда на английском. Я просто нажму ОК. Записывать аудио? Зачем им это? Конечно нет местоположений, слежка что ли? Зачем им доступ к файлам? Я крайне сомневаюсь, что в том окне было про все это написано. Надеюсь, это последнее. Ну и тут опять какая-то ерунда на английском. Хорошо, что есть друг, который всегда может перевести любой английский текст. Ну вот что значит эта ерунда. Привет, пассионат! Вот ваш шанс путешествовать по миру и продемонстрировать индийскую уличную еду. Собирайте эксклюзивные рецепты и сувениры по пути и испытайте захватывающие путешествие безумного Масала, шеф Повар Прая. Итак, мы играем за безумный пассионат по имени Массала. Уже интересно, ведь я не знаю, что такое пассионат и почему он безумный. Что ж. Давайте начнем с американской славы. Жмем Enter, ждем конца этой совершенно недолгой загрузки. И нажмите здесь, чтобы выбрать уровень. Теперь жмем на Play. Нужно заработать 60 монет. Иппи, наш первый клиент. Она хочет вадепаф. Давайте доберемся до этого. Хм, давайте. Нажмите на пав, чтобы сделать его готовым на столе. Нажмите на сырой вада, чтобы приготовить. Ваше блюдо почти приготовлено. Подожди еще немного времени. Ура! Ваша еда готова. Перетащите вада. Да, знаю, этот голос уже задолбал. Поэтому перевод не будет озвучиваться, а будет отображаться внизу. Но давайте вернемся к видео. Да, еда, готова. Это стоило неимоверных усилий, но я это сделал. Так, хорошо, держи свой съедобное золото и валяй отсюда. И заходи еще, пожалуйста. Можно и по а, Здрасте. Блин, серьезно? Чай? Он же у каждого дома есть. Иди и готовь. Ладно, так уж и быть, держи ждем следующего. Стоп, а куда все пропали? А, на монетку нажать надо, понятно. Так, тебе нужно золото и чай. Угу. Стоп, а почему у вас двое? Что-то непонятно. Хм, видимо, произошел какой-то сбой в матрице. О, ну зато у меня вдвое больше денег. Вот, держи. И еще чай. Завтрак готов и уровень один пройден. Не могу поверить. Игра такая сложная. Она мне нравится. Теперь идем на следующий уровень. Ну, нажимайся, нажимайся. А, ладно, пойду в меню. А... а, это подсказки мне мешают. В общем, игра мне понравилась, а эти ваши half life с порталами и сталкеры с метро, лютая хрень по сравнению с этим божеством. Ничто не лучше этой игры. И в конце на фоне будет имена эта игра, а не какой-то там, хех, ассасин. Так, стоп, а какое сегодня число? А, конец осени, апрель прошел. Ну тогда эта игра. Bullshit! Bullshit! Bullshit! Bullshit! Но на фоне все равно будет.